Наташа. я ну, так расскажи. боялась и не собиралась даже ходить по Наташа большая умничка такое ощущение знаю как будто я переродилась супер что-то такое случилось невероятно то что у меня было на медитации как будто я собралась из новых форм отлично спасибо светик если два слова так это первое слово божественно а второе слово полет вот я взлетела вот там вот реально в конце когда прошла Молодец. И мне хотелось сразу обнимать кого-то, поделиться. побежали в другую сторону. Понял Санек? немножко иначе слово цель. Вот есть цель, не вижу препятствий. Это вот самое ну, такое, вот, вот, красноречивое сказала, доказательство. Да.